Итак, здравствуйте, дорогие друзья, на связи Николай Токаренко, это утренняя зарядка века, и сегодняшняя тема звучит так, как основы самомотивации. Если вы нацелены на результат, если вы нацелены двигаться вперед, изменять свою жизнь, становиться лучшей версией себя, то основы самомотивации – это вообще фундаментальная тема, которую просто необходимо изучить подробно и начинать в своей жизни применять. Почему? Потому что дорога э, в тысячу миль начинается с первого шага, и потом есть второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, пятый шаг и так далее. Иногда бывает на поворотах заносит, иногда бывает плохое настроение, иногда что-то съели не то, где-то там новости какие-то не такие, и настроение падает, да? настроение теряется. И основы самомотивации – это фундаментальная история, благодаря которой вы сможете сформировать свое длительное видение на ближайший отрезок времени, но ну, такой, не, не в 5 дней, да, а в 5 лет, скажем, да, то есть вы сможете понять для себя, где вы есть, определить свою точку А и понять точку Б, куда же вы хотите прийти. И именно благодаря э, вот этой вот самомотивации, именно благодаря фундаментальным пониманием того, что происходит с вами, с вашим организмом, с вашей головой, с вашими мозгами, Зависит скорость того, насколько быстро вы придете и придете ли вы вообще к тем результатам, о которых вы мечтаете. Потому что каждый из нас наверняка миллион раз себе говорил о том, что все, с понедельника начинаю новую жизнь. Или с 1 января все, теперь держаться больше нету сил, все, теперь все сделаю заново. Поставьте плюсик сейчас в чат, кто себя вспоминает таким, кто чувствовал себя в этом месте, да, в этой ситуации, когда вот все вот решил и завтра буду все делать по-новому, но потом приходит это завтра, появляются какие-то дела, появляются какие-то проблемы, появляются какие-то обстоятельства, и мы это все дело откладываем, переносим. Либо же наоборот, мы включаемся на 100% в понедельник, как и обещали, но потом проходит неделя, 2-3, опять же обстоятельства, нас сбили с толку, мы перевернули свое внимание куда-нибудь в другое направление, и все, и забыли. Потом месяца через два такие, е-мое, я же тогда в понедельник еще два месяца назад решил изменить свою жизнь, что пошло не так, и вот это вот самая такая большая ловушка, потому что в этот момент мы разочаровываемся в себе, именно в этот момент мы думаем, е-мое, ну сколько же раз я себе говорил не ей сладкое, или сколько раз я себе там обещал, что брошу курить, или сколько раз я обещал, что начну бегать по утрам, вот это вот, друзья, самая большая ошибка, ни в коем случае нельзя себя винить, корить, разочаровываться в себе, если у вас что-то не получилось с первого раза. Это просто фундаментальная ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать, ни в коем случае нельзя в нее попадать. И даже если вы в нее попали, потом нельзя себя за это корить. Окей, самое главное, что нужно понять, это вот этот момент осознания. Да? То есть, когда вы просыпаетесь в какой-то момент, вы осознаете, что вы спали, нельзя на себя обижаться и говорить, вот как же я был таким безответственным, как же я мог спать. Ни в коем случае нельзя сразу же переключаемся на то, а что я могу сделать сейчас, а какие мои действия могут быть дальше, и двигаемся вперед. В свое время для того, чтобы сформировать такую вот самомотивацию, да, то есть большое видение, я изучал, подробно изучал несколько книг, с которыми уже неоднократно с вами делился, но считаю, что эти книги легли именно вот в основу такой фундаментальной моей самомотивации. Первая книга, записывайте, кто еще не начал изучать эту, эту литературу, там, точнее даже не книга, а целая серия книг, Называется «Трансерфинг реальности», автор Вадим Зеланд. Он четко, конкретно, понятно рассказывает, как нужно двигаться, как переставлять ноги, как э, работать над собой, как делать так, чтобы вы выбирали свою реальность, а не прикладывали усилия, да, то есть не преодолевать себя, а просто вот снижая этот самый потенциал важности, э, переставая вызывать в себе чувство вины, э, двигаться каждый день к Тому, чтобы вот изменить свою жизнь до неузнаваемости. То есть трансерфинг реальности реально показывает о том, что возможно все. Он реально открывает кругозор вот намного шире. И э, слушая его постоянно, если вы ходите на пробежки, или ходите на прогулки, или ездите в транспорт, или ездите за рулем, включайте, пожалуйста, обязательно. Вадим сделан трансерфинг реальности. Там есть пять ступеней таких это вот базовые книги там есть он еще много других книг написал но именно вот эти вот первая ступень вторая третья четвертая пятая и заново первая вторая третья четвертая пятая лично я прослушал каждую книгу эту по несколько десятков раз и всегда к ней возвращаюсь с удовольствием и всегда хочу чтобы чтобы эта книга была со мной она у меня есть на телефоне есть на планшете есть в скачанном формате в литрасе и там и аудио формат есть и текстовый то есть это это именно та э, литература, которая должна быть всегда с вами и должна всегда вдохновлять. То есть вы просто включаете трансерфинг в любую главу, и вам сразу приходит осознанность. Вы сразу понимаете, можно даже там не анализировать, мозг сразу вам напомнит, где вчера вы сбились с пути, где вчера пропала эта самая осознанность, где вчера включилась бессознательное какое-то ваше болевое тело, и дальше оно начало уводить вас э, от э, глобального понимания и видения. Итак, трансерфинг реальности. Вадим Зеланд – это настольная книга человека, который хочет кардинально изменить свою жизнь. Будь это тело, будь это дух, будь это материальная сфера, это все лежит в основе. Следующий момент – это книга «Наполеон Хилл. Думай и богатей». Это величайший труд э, великого человека, да, который проинтурировал э, сотни людей успешных и написал э, книгу, в которой… Вы, изучая которую, вы поймете, что все большие дела начинались с чего-то маленького, что огромное количество людей сбивалось с пути, теряло мотивацию, теряло веру в себя, но тем не менее их объединяло что-то одно целое, одно общее. Это всегда стремление делать еще один шаг. Запишите себе, пожалуйста, Наполеон Хилл, Думай богатей есть в аудиоформате, есть в текстовом варианте. Я читал и ту книгу в текстовом формате и слушал в аудио формате. И это вот про тех, особенно тому, кто у кого есть фокус на материальную часть, да, то есть кто хотел бы реально зарабатывать многократно больше, многократно это имею в виду там, в десятки, может быть в сотни раз зарабатывать больше, чем вы зарабатываете сейчас, обязательно нужно прочитать, изучить несколько раз книгу Наполеон Хилл «Дума и богатей», потому что в этой книге еще раз, еще раз повторяются принципы богатых людей, принципы зарабатывания денег, принципы создания ценностей, которые вы сможете для себя почерпнуть, которые вы сможете, чтобы они у вас отложились на подкорку, да, то есть на подсознание, чтобы они у вас про прогрузились и благодаря этому каждый раз, когда вы захотите отложить свои дела, отложить встречу, найти причину, почему нет, обвинить кого-то и так далее, то есть вот эта вот книга, она будет вам здорово в данном контексте помогать то есть что касается вот самой самомотивации то есть откуда она берется откуда вообще берется эта самомотивация то есть, в первую очередь это глобальное четкое понимание что вы хотите изменить то есть первое это понимание того куда вы хотите прийти и второе это вера в свои силы то есть, вы себе должны дать четкое обещание четкое слово что возможно все вы не знаете, каким способом вы придете в ту самую точку Б, о которой вы мечтаете. Вы не знаете, каким именно способом будут реализованы все ваши мечты. Но вы должны четко себе повторять и утверждать, что все эти мечты реальны. И большинство успешных людей, которые прошли этот путь, вам все об этом расскажут. Вы слышали миллионы видео, может быть не миллионы, но десятки, сотни видео на YouTube про мотивацию. Вы слышали огромное количество историй успеха, вы читали огромное количество книг, и во всех этих книгах люди пишут о том, что возможно все. Самое главное ⁇ это понимать, куда ты хочешь прийти. Да, то есть это путь, куда ты хочешь прийти. И второе ⁇ это вера в свои силы. Неважно, какая погода сейчас за окном. Неважно, какая ситуация сейчас там на рынке криптовалют. Неважно, какая ситуация с пандемией или ковидом. Вы просто четко должны для себя понимать, что вы туда придете. Возможно все. И только вот эта вот вера является тем самым мощным топливом, которое будет вас будить по утрам, заставлять двигаться, делать еще один раз э, попытку, не важно, сколько раз вы упали, да, то есть важно, чтобы вы поднялись еще хотя бы на один раз больше, чем упали. И упали – это не в контексте того, что вы упали и сбили себе коленка или еще что-то, да, то есть это как раз потеряли осознанность, потеряли э, вот этот вот контроль, присутствие вашего в данный момент, э, появились какие-то обстоятельства, я не знаю, там, э, дети, какие-то конфликты в семье, может быть, ситуация с деньгами, может быть, ситуация со здоровьем или с чем-то, это тут же включает наше болевое тело, мы начинаем вовлекаться, это как будто новая такая субличность, которая появляется у нас, и все, для нас уже эти вещи более важные, мы сейчас этим заняты и совершенно упускаем вот эту вот осознанность и глобальное видение, куда мы хотим прийти и веру в свои силы, и это абсолютно нормально, за это повторюсь еще раз, ни в коем случае нельзя себя винить. Это самое большое пожирание нашей собственной энергии. Заметили себя, что потеряли осознанность, отвлеклись, переключились отлично, щелкнули пальцами возле ушей вот так чтобы был стереоэффект. Вспомнили свои цели, вспомнили свое видение и вернули себя, задали себе вопрос: что я могу сделать в данный момент, чтобы стать лучше? Там, есть у вас депрессивное какое-то настроение, например, да, то есть, или агрессивное? Это значит, какие-то гормоны в вашем крови да то есть нужно поприседать побегать попрыгать выпить воды не знаю принять контрастный душ включить опять же трансерфинг реальности вадима Зеланда, послушать перезагрузиться и двинуться дальше это э, глобально важно то есть первое еще раз напоминаем это э, видение куда мы хотим прийти чего мы хотим добиться как мы конкретно хотим изменить жизнь и второе это вера в свои силы дальше двигаемся дальше что следующее является основным и важным для нашей фундаментальной самомотивации. Все вы слышали такую фразу о том, что в здоровом теле здоровый дух. Я думаю, что это ни для кого не новость, но мало кто из нас понимает, что такое вообще здоровое тело, что для этого необходимо делать. Мы знаем, но мало кто делает. И это тоже, ребята, о уровне осознанности, это тоже о уровне собственной ответственности. То есть, Да, мы все знаем, что в нашем бизнесе нужно делать звонки, нужно закрывать возражения нужно приглашать людей но все зависит прежде всего от вашего состояния если ваше состояние сегодня на троечку из десяти сколько бы вы звонков не сделали сколько вы возражений не попытались закрыть у вас скорее всего ничего не получится почему потому что люди интуитивно чувствуют наш настрой люди интуитивно чувствуют нашу энергетику они понимают где-то на подсознательном уровне что что-то здесь не так вот не убедил вы знаете да то есть это вот когда вы с запалом, когда вы с верой, когда вы с уверенностью двигаетесь и общаетесь с людьми, не возникает даже возражений, их даже закрывать не стоит. Поэтому следующий шаг, который необходимо нам всем проработать после того, когда мы сформировали свое видение, после того, когда мы добились хотя бы какой-то определенной устойчивой веры в свои силы, в то, что возможно все. Это должно быть просто, вот, как говорится, отпустить мозги и представить, что это возможно. там Посмотреть фильм «Секрет» можно, да? Запишите себе обязательно, кто еще не смотрел фильм «Секрет», обязательно его посмотрите. Это как раз про список желаний, это про визуализации, про то, что возможно все. Здесь в голове вашей вам никто не может запретить ни коронавирус, ни налоги, ни курс криптовалют, ни какие-то законы, ни какая-то цензура не может вам запретить здесь в голове допустить, что возможно все. И это… Один из важнейших навыков человека, который хочет изменить свою жизнь, который хочет добиться успеха, это доказать своей голове, даже вот просто запихнуть возможность себе туда, да, в голову, запихнуть, я имею в виду, вот, просто постоянные аффирмации, постоянное изучение данной литературы, прослушивание аудиокниг, просмотр видео, то есть вы должны запрограммировать себя. И даже если за окном дождь, даже если пока нет денег, даже если что-то там не ладится в отношениях, получаете отказы, вы все равно должны продолжать в этом направлении. Книга «Наполеон Хилл. Думая богатей» как раз об этом. Трансерфинг реальности рассказывает как инструменты как раз, как это работает, как запрограммировать себя, как настроить, как это вообще устроено таким образом, чтобы ловля инсайты, да, то есть осознавая какие-то такие вещи трансформационные для себя, вы... Прорывались вперед. И следующий этап это вот здоровом теле, здоровый дух. Здесь э, миллион раз уже сказано, миллион раз уже сказано, но еще раз повторю: то есть, если вы сидите в плохом настроении, вы неправильно питаетесь, вы мало двигаетесь, э, вам не хватает каких-то витаминов, минералов, у вас гормональный сбой какой-то в организме, вам обязательно нужно в первую очередь заняться своим здоровьем, потому что это напрямую влияет на. Наше состояние, то есть представьте себе, если вы просто, вот, ну вот все вы знаете состояние с похмелья, да, ну, надеюсь, что не все, надеюсь, что есть люди, у нас здесь присутствуют почти 100 человек, которые не пьют алкоголь, не употребляют его. Так вот, когда состояние с похмелья, мы чувствуем тревогу, мы чувствуем апатию, мы чувствуем самоуничижение, мы можем корить себя за то, что там вчера перебрали, и это состояние не ресурсное, оно не рабочее. По такой же аналогии можно провести пример с тем, что мы кушаем, что мы употребляем. И здесь, друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на то направление, которым занимаюсь сейчас. Подчеркну, то есть я не профессиональный диетолог, я не человек, который вообще каким-то образом связан с медициной. Я всего лишь исследую какие-то части жизни, изучаю какую-то информацию и делюсь тем, что работает у меня. Рекомендую всем вам, кто хочет больше энергии, кто хочет меньше спать, кто хочет лучшее настроение, кто хочет избавиться от лишнего веса, кто хочет избавиться от вредных привычек и становиться лучшей версией себя, кто понимает, что самые лучшие инвестиции – это инвестиции в себя и свое развитие. Обратите внимание на интервальное голодание, обратите внимание на кето-диету, обратите внимание на палео-диету. Это новый для меня совершенно необыкновенный способ питания своего организма не через углеводы к чему мы привыкли там сахар картошка макароны рис булки вот это вот все а через жиры сейчас я не буду долго на эту тему разглагольствовать просто запишите себе пожалуйста вот кому интересно то о чем я сказал да запишите кето диета и палео диета а также интервальное голодание или ПГ голодание, да, то есть попеременное голодание, yeah. и изучите эту тему, да, то есть ее прям вот я сейчас изучаю, вместе со своей женой мы прям смотрим эфиры, записались в марафон, читаем, мы начали по-другому питаться и совершенно по-другому себя чувствуем, да, то есть вот все те вещи, которые я вам сказал, реально меньше спать, меньше раздражительности, больше продуктивность, больше энергичность, видение расширяется, то есть появляются такие инсайты, осознания интересные, которые раньше вообще никогда э, даже подумать не мог, что такое может быть, да, то есть про вот это вот болевое тело, то, что я вам рассказываю, про то, что в нас включаются из-за гормональных перепадов совершенно другие мысли. Тут мы были заряжены, тут мы были в позитиве, тут мы были настроены, двигались вперед, и тут хоп, как будто человека подменили. Вот кто э, сталкивался с такой ситуацией? Вот вчера вы горели еще сегодня, если чат... Э, можно разблокировать, разблокируйте, пожалуйста. Напишите сейчас вот то, что вы думаете по этому поводу, да? То есть кто себя ловил э, в, такой, в такой ситуации, когда вчера вы еще горели, вот все было круто, вы были э, наконец-то называется, да. То есть вас зажигала идея, вы видели абсолютно четко и ясно. Путь, куда вы двигаетесь, и потом бах, утром проснулись, и какое-то депрессивное состояние, какая-то раздражительность появилась, где-то сонливость какая-то, хочется полежать, что-нибудь посмотреть, какой-то сериал там втыкнуть, или появились какие-то заботы, которые, которые вас увлекают в другую сторону. Все это, друзья, напрямую зависит от того, что мы употребляем, какой образ жизни мы ведем. Миллион раз уже говорились, миллион раз говорили о том, что нужно заниматься активным движением, да, то есть пускай это не будут профессиональные марафоны, но э, пускай это будет ходьба по утрам, да, то есть пускай это будет утренняя зарядка, чтобы наше тело прокачалось, да, то есть чтобы кровь наша подвигалась, чтобы лимфа наша подвигалась. Вот пишет Гульнура, что у меня такое состояние было долгое время. Э, Ирина пишет, да, так бывает. Э, ребят, у кого э, такое состояние было, пишите, пишите сейчас в чат. То есть это все напрямую зависит от того, что мы употребляемое в свой рацион, как мы относимся к своему телу, и самое главное, это что мы грузим в свои мозги, то есть на чем мы фокусируемся. Учеными давно доказано, более 70% мыслей в голове в нашей – это один и тот же кисель, это постоянно повторяющиеся одни и те же мысли, одни и те же тревоги, одно и то же перебирание, самокомпания, самоуничижение, само какие-то вот такие вот вещи – и, и все эти мысли, они рождают привычки плохие, да? то есть заморачиваться, напрягаться, эм, чему-то удручаться. И вот э, с этим совсем необходимо работать. То есть Смотрите, хочу вам сказать сейчас очень такую мощную фундаментальную фразу. Если у вас предпринимательское мышление, вы знаете, что практически любую работу можно купить. То есть нанять людей, которые сделают за вас какую-то работу, кроме одной подумайте, какую работу, и напишите сейчас в чат, нельзя купить. Подумайте, напишите сейчас в чат, какую, как вы думаете, работу нельзя купить, ни за какие деньги. Виктор пишет, горел с каждым новым проектом до первых изменений в проектах. Виктор, это не про ваше глобальное видение, это про обстоятельства, которые вот сейчас вот нарисовались. То есть вы должны понимать, что ваше глобальное видение, глобальное… Ваша решимость внутренняя о том, что вы измените свою жизнь, о том, что вы придете к тем результатам, которые вас вдохновляют, они не должны зависеть от проектов, они не должны зависеть от изменений каких-либо внешних. Это внутреннее состояние, которое мы должны в себе развивать, которое мы должны в себе культивировать. Анжела пишет, вычеркнуть из списка знакомых негативных людей, тогда не будет депрессии. Правильно, это тоже один из классных способов. Окружение – это очень-очень важно. Нужно окружать себя позитивными людьми. Почему? Потому что мы это то, что мы едим и на физическом уровне, то, что мы употребляем, и на ментальном уровне, это то, что мы впускаем в свою жизнь. Если негативные люди присутствуют в нашем окружении, мы очень легко цепляем эти программы, начинаем раскручивать и э, попадать вот в эти э, ямы. Так, я вижу Ростислав и Ирина э, и Татьяночка. И Вячеслав, да, работа над собой, ребята, абсолютно правильно. То есть единственная работа, которую мы не можем купить ни за какие деньги, это работа над собой. Это наш внутренний процесс, который мы должны делать каждый сам за себя. Никак не получится сделать так, чтобы кто-то за вас поработал и у вас прошли инсайты, чтобы у вас прошли изменения, чтобы вы опять воспряли духом, несмотря не ни на что, да. То есть какая там еще раз не была погода на рынке там за окном. С деньгами, еще раз, с ситуацией. То есть, вот этот вот личностный рост, он и есть продвижение нашей вперед, он и есть наше достижение таких определенных целей. И здесь очень важно, чтобы вы сейчас… Я уже рекомендовал эту книгу на одном из своих брифингов, на одном из своих прямых эфиров. Она у меня есть на канале на моем, да, «Бизнес-гамаке». Вы обязательно ее найдете, промотав немножко вверх. Эта книга называется «Сила момента здесь и сейчас». Елена, пожалуйста, напишите тоже сейчас в чат, закрепите название данной книги. То есть, это книга открытия вообще года этого для меня. То есть я давно про нее слышал, но, честно говоря, это нечто уникальное в подходе к осознанию бытия, к осознанию момента. И как я сказал уже, да, то есть как бы то, что мы едим, мы являемся, да, точно так же и то, какую ментальную работу мы проводим над собой каждый день напрямую влияет на наш успех. Почему? Потому что данная книга, она учит нас быть в моменте здесь и сейчас. То есть наш мозг, он соединен с эго, и эго не может находиться в моменте здесь и сейчас. Эго всегда находится или в переживаниях о прошлом, что что-то сделал не так, не купил биткоин там по... 30 долларов там, или по 3000, я не знаю, там вовремя, не продал какой-то актив, там, а того партнера не пригласил, его пригласил кто-то другой, а там, вчера неправильно покушал или не сходил на пробежку. И вот это вот все мозг наваливает, и нас самоуничижает, и мы на себе начинаем себя принижать, мы начинаем себя уничтожать таким вот образом. Или же наоборот, ЭБО беспокоится о будущем. она думает, вот если я... Вот если я... Э, Буду успешным, буду зарабатывать 10 тысяч долларов, вот тогда я стану счастливым. Это, друзья, самый полный самообман. Этого не работает, так не бывает. То есть вот наша задача, как можно чаще возвращать себя в момент, потому что именно в моменте происходит наша жизнь. Больше ничего не существует, только момент, только этот. Все остальное – это иллюзии нашего ума. То есть Все наши беспокойства по поводу денег, по поводу здоровья, по поводу нашего успеха или неуспеха, это всего лишь иллюзии нашего ума. И в этом моменте мозг не является нашим союзником, мозг это орган, такой же, как рука, или голова, или наше, э, не знаю, наш желудок. И наша задача с вами научиться этим э, органам, да, то есть этим мозгом пользоваться только по назначению. Мы должны возвращаться в прошлое только в том случае, если это действительно необходимо для решения каких-то жизненно важных задач сейчас. Иначе мы должны находиться максимально в максимальном моменте, максимально присутствовать. И тогда, когда мы общаемся, например, с партнерами с нашими, и мы присутствуем, да, то в этот момент человек чувствует наше включение, в этот момент человек чувствует, что мы находимся с ним, мы беспокоимся о том, что происходит с ним. И это называется connect, это называется связь. Очень многие люди, и я в том числе проводя встречи там свое время как бы плавал где-то в своих проблемах, в своих делах. То есть, ага, да, так вот прозевал, человек что-то рассказывал, я даже не помню, то есть не даже не услышал, потому что в этот момент я там думал о том, что будет послезавтра или через 2-3 дня, что мне нужно там такого запланировать. Или наоборот, что произошло 3 дня, что повлияло на мое настроение. И это, ну это вот всех, всех касается. Так, Джим Рон, витамины для ума. Так, э, «Зарядка» — это круто, сто процентов Владимир Руденко пишет, «Николай, благодарю за эту книгу, постоянно слушаю». Каждый день, да, то есть «Сила момента» здесь сейчас — это прям э, мавлюда. Вот пишет, повторите название последней книги, чуть выше Елена Багирова закрепила красным, написана книга «Сила момента» здесь сейчас. Экхард Толли, автор. Экхард Толли несколько лет назад был признан номер один духовным наставником в мире. То есть это мудрейший человек, который перевернул мое вообще мировосприятие. Я уже думал, что ну, как это возможно еще перевернуть. Но вот эта книга, она реально просто перевернула мое восприятие, восприятие жизни и продолжает э, переворачивать. То есть оно продолжается у меня трансформироваться. И э, я с такой уверенностью вам рекомендую эту книгу, потому что она стала моей настольной. То есть, э, я ее начал слушать каждый день. Она у меня есть в телеграм-канале. Я просто вот что-то мне... Чувствую, что-то не так, за что-то забеспокоился, что-то меня там запереживалось. Или еще что-то, вспоминаем японскую э, пословицу, да, то есть если мы э, можем решить проблему, тогда нам не о чем беспокоиться. Если мы ее не можем решить, тогда нам тем более не о чем беспокоиться, не стоит беспокоиться об этой проблеме. Возвращаемся в момент и двигаемся, наблюдаем, да, то есть присутствуем. Самый большой кайф – это присутствовать в моменте. И об этом сейчас пишут очень много звезд. Это новый можно сказать, тренд такой современности, то есть суть не в том, насколько большая у вас и красивая машина, суть не в том, какие у вас красивые часы, там, или какой большой красивый дом, или там, какая красивая стильная одежда, суть в том, чтобы выйти из этого мозга, да, то есть выйти, войти в момент сейчас и наслаждаться тем, что нас окружает. Вот чтобы это понять, нужна, наверное, целая жизнь, друзья, да? то есть нужно пройти и взлеты и падения, чтобы осознать, неважно сколько у нас сейчас денег на счету, неважно какое э, вот состояние дел, важно понять то, что кроме момента здесь сейчас ничего больше не существует. И когда вы это осознаете, вы понимаете ценность данного момента, вы понимаете ценность этого дня, этого мгновения, да, то есть этой секунды. Для меня невероятно ценно сегодня выступать перед вами на этой зарядке и видеть 100 человек в эфире. Честно, я думал, будет человек 20. Тем более, не было никакой рекламной кампании. Я просто раскидал по чатам объявление о том, что у нас будет сегодня зарядка. И вот мы здесь, вот мы собрались, и у нас с вами происходит мощнейший взаимообмен энергии. Да? То есть я когда перед тем, как начинал, я тут ходил по комнате и себя чувствовал не очень комфортно. Я думал, столько не выступал. Как сейчас я буду говорить? О чем я буду говорить? У меня такие тоже были волнения. Я так хоп. В момент здесь сейчас водички глоточек сделал и пошло, да. То есть и вот мы сейчас с вами э, находимся в таком взаимообмене, и это максимально ценно. Это тот вклад, который ну можно принести, то тот заряд, который можно поделиться. И я буду очень искренне рад, если это поможет кому-то, продвинет вас немножечко вперед. То есть как вы уже сами сказали, единственная работа, которую нельзя купить за деньги, это работа над собой. И есть масса примеров людей, которые смогли успокоить вот эту вот ментальную бетономешалку, мешалку, да, мысли мешалку, найти покой внутри себя и начать наслаждаться своей жизнью. Потому что именно с этого состояния, с момента нас, состояния наслаждения жизнью, мы можем что-то творить, мы можем созидать, мы можем э, вовлекать людей. Потому что жизнь ⁇ это игра вовлечения. То есть либо тебя вовлекают, либо ты вовлекаешь. И поверьте, когда вы находитесь в таком низком вибрационном состоянии, когда у вас не очень хорошее самочувствие. Когда вы подавлены, когда вы депрессивны, вы не сможете вовлечь никого, вы будете ведомы. Это сразу же низкий уровень осознанности. Вы сразу э, падаете на какие-то такие низкие вибрации, вовлекаетесь во что-то не очень хорошее и теряете уровень осознанности. А когда вы находитесь на высоких вибрациях, почему говорится о том, что позитив наших все? Почему говорится? Почему я в своих голосовых сообщениях говорю о том, что ребята при любых обстоятельствах, да, там при любых сложностях всегда нужно оставаться на позитивной э, части да, то есть мира. Почему? Потому что это уровень осознанности. Это как раз вот ценность того момента, о котором я говорю, когда вы понимаете, что этот день он, э, там, является ну, единственным днем вашей жизни. То есть нужно относиться к каждому дню как к последнему в своей жизни. Это сразу же поднимает ценность каждого вашего дня до невероятных высот. Вы цените каждый момент, вы цените каждого человека, вы благодарите мир, за то, что вы проснулись, за то, что вы открыли глаза, за то, что за окном светит солнце, за то, что у вас есть эта вебинарная комната, вы можете прийти сюда, э, пообщаться с э, единомышленниками, да, то есть по, э, обменяться какой-то энергией и дальше двинуться вперед э, к э, своим целям. Поэтому сила момента здесь сейчас э, в аудио формате у меня на канале там э, прям аудио такие небольшие, вот как вы любите там по 10- по 15 минут Любую, прям вот любую из этих глав, тыкаете, стало вам плохо, стало не по себе, где-то что-то там засомневались в чем-то, включаете наушники или там в машине, или где вы э, колонку какую-то включаете, или просто на телефоне 5-10 минут вы возвращаетесь в момент, вы понимаете, вы вспоминаете все эти настройки, потому что... Каждый день, вот я так часто говорю, да, то есть каждое утро начинается новая жизнь, и только мы решаем, какой эта жизнь будет. Каким образом мы это решаем? Если бы мы как только проснулись, и у нас наши мозги, наше тело было сразу в боевой готовности, как компьютер, это было бы проще. Мы просто включаем систему, там программы загрузились, и все понеслось. Но у нас же по-другому все это происходит. То есть очень часто утро начинается с тяжелого подъема, очень часто утро начинается с каких-то депрессивных мыслей, и мы сразу же загружаем в голову не те программы, и потом, как мы можем рассчитывать на то, что наш день будет прекрасным, если с самого утра сюда попадают вирусы, которые начинают нас уводить от осознанности, включать наше болевое тело. Про болевое тело как раз вот в этом книге вы найдете, вы э, узнаете, что это такое. То есть это какой-то стресс из прошлого, какие-то ситуации, которые нас цепляли, они включают субличность в нас, и эта субличность начинает жить в нас. Мы как будто вот, ну, другой человек, был вот один, а потом хопа, и чувствуешь себя по-другому. Потом... Пришел на зарядку, подзарядился или посмотрел какое-то видео, или послушал там аудиосообщение Токаренко в бизнес гамаке зарядился, все, опять включился, опять тебе хочется свергать горы. Самое главное, что вы должны для себя осознать, что успех ваш зависит от вашего личного выбора ежедневного. Он не зависит от проектов, он не зависит от изменений, он не зависит от того, что происходит в сообществе в например. То есть это ваше внутреннее состояние, вы локомотив своей жизни, вы двигаетесь вперед, развиваетесь, и тогда вы являетесь примером для других, не ведомым человеком, а ведущим. да. То есть вы задаете тон, вы показываете энергетичность, вы показываете емкость своей личности, вы показываете умение возвращаться в это осознанное состояние, возвращаться в момент. Здесь, сейчас и э, двигайтесь дальше. Александр, ссылки в нашем чате запрещены, просто забейте в Телеграме «Бизнес в гамаке», найдете канал, пролистайте чуть вверх, и там есть э, ссылка на отдельный чат с данной книгой. То есть Вы можете ее скачать в интернете, себе на телефон, в аудиоформате, либо же в текстовом формате, либо просто найти на моем канале и слушайте, используйте ее каждый день, я гарантирую вам, она максимально трансформационным образом повлияет на вашу жизнь. То есть вот это вот, для меня это было просто открытие года, да? то есть данная книга, я уже думал, чем себя только не удивить, но просто ситуация заключается в том, друзья, что еще со времен, эм, я не знаю, эм, до нашей эры еще, как только там э, появились первые мыслители, да, то есть первые философы, вот с тех пор ничего нового не придумано, да, то есть это все пересказывание, одних и тех же вещей, это все игры разума. Экхарт Толли подошел именно к этому совершенно с другой стороны, то есть он донес мне идею важности момента здесь сейчас, о том, что все остальное, Леночка, это ссылка на чат нашей гильдии, бизнес в гамаке, Easy Cash Flow у меня называется канал, о котором идет речь, и на котором вы можете найти данную книгу, но я думаю, что тот, кто ищет, тот найдет. Итак, друзья, давайте немножечко подытожим, то есть, о чем у нас о чем у нас сейчас речь: да, то есть, о чем мы вообще с вами говорим? Мы говорим о том, что основы самомотивации заключаются в том, насколько мы здоровы. Здоровы мы настолько, насколько мы увлечены нашим здоровьем. Вот слышите сейчас эту фразу, пожалуйста. То есть, если мы думаем, что мы просто начнем кушать витаминки, или чуть-чуть изменим свой рацион питание да, то есть или там распорядок дня но все время наша голова будет занята проблемами обсуждением каких-то политических новостей пандемии прививок там вселенского заговора и так далее у нас ничего не получится то есть нужно интересоваться своим здоровьем это ежедневная работа над собой которую никто не сможет купить ни за какие деньги то есть вам нужно начать интересоваться здоровьем изучайте ту информацию, которую я вам сказал, и каждый день делайте вклад в себя. Это инвестиция в себя, когда вы реально занимаетесь своим здоровьем, когда вы каждый день загружаете в свою голову что-то новое и интересное. Следующее, да, то есть это видение ваше, куда вы хотите прийти, оно должно быть четко сформированное и постоянно повторяющееся. Третья да? э -э часть, да, то есть это нахождение в моменте здесь, сейчас. Не стоит переживать про прошлое, не стоит беспокоиться о будущем. Его не существует, это всего лишь иллюзии нашего ума, оставаясь в моменте, присутствуя в моменте, мы создаем качественные отношения, мы э, получаем качественное, приятное впечатление от проживания каждого момента, да, то есть каждого дня, и это реально ценно. Следующее, что... Я хотел бы вам донести, это сила действий, да, то есть сила действий. Есть еще один человек, который тоже меня максимально вдохновляет, которым, за которым я давно наблюдаю книгу, которого я читаю регулярно, его зовут Оскар Хартман, и книга называется так «Просто делай, делай просто». То есть это реально человек действия, который имеет уникальную биографию, который является э, серийным предпринимателем, его состояние составляет сейчас больше 100 миллионов евро, он... Э, э, Сооснователь огромного количества компаний, инвестор, рекордсмен, не так давно, год или два назад он установил рекорд по гребле на огромном стадионе форума «Синергия», причем со второй попытки, то есть это была история невероятная, посмотрите, найдите видео в YouTube, посмотрите, как Оскар Хартман установил мировой рекорд по гребле, почитайте, как он к этому пришел. У него есть смертельная болезнь, да, то есть с детства болезнь Бехтерева, которая парализует буквально кости. И для того, чтобы этого не случилось, он начал заниматься спортом, потом осознал, переосознал и установил мировой рекорд. Это просто невероятно, то есть это то, что дает мотивацию бешеную просто. Это то, что заряжает и говорит, е-мое, люди творят такие вещи, почему я сейчас такая ленивая задница, лежу на диване там, или сижу в кресле и ною. Как я имею на это право? Как я имею право прожигать свою жизнь на такие глупости и на такие пустяки? И книга «Просто делай, делай просто» Она написана как раз именно о том, как действовать. Да? То есть как переходить от планирования, от откладывания к простым повторяющимся действиям. И наш бизнес, друзья, он э, заключается не в том, чтобы изобретать сложные алгоритмические э, какие-то уравнения. Наш бизнес заключается не в том, чтобы каждый день проделать огромную креативную элементальную работу. То есть у нас есть простые повторяющиеся действия. Изучаем информацию, анализируем, приводим свое состояние в позитивное, в положительное, делимся этой информацией с миром. Все, повторяем данную историю. Еще раз изучаем информацию, анализируем, делаем какие-то простые повторяющиеся действия и делимся этим с миром, да? То есть помним о том, что жизнь – это игра вовлечения. Либо тебя вовлекают, либо ты вовлекаешь. И здесь все зависит от того, в каком вы находитесь состоянии, насколько у вас есть уровень энергетичности и насколько вы можете всем этим делом поделиться. Давайте сейчас напишите немножко вопросов в чат. Давайте немножко с вами покоммуницируем. Уже 40 минут зарядки нашей пролетело буквально на одном дыхании. И дальше мне хотелось бы немножко повзаимодействовать с вами. Давайте включайтесь в работу. Итак, Белорус Александр пишет, было бы круто добавить все эти книги в бот «Время денег». Ребят, согласен, скажу Роме об этой идее, но смотрите, в чем суть. Суть в том, что ответственность на мне, мой успех – это я. Название книг есть, зашли в интернет, нашли, скачали и сами применяем в эту жизнь. То есть, как бы где эти книжки не были э, сложены, это не работает. Я уверен, что каждый из вас э, десятки раз был в такой ситуации, когда скачивал какое-то видео или скачивал какой-то тренинг, пока, по который пока сейчас должен был быть бесплатный. И говорил себе, вот, я, наверное, на выходных посмотрю. И потом э, не посмотрел, было у вас такое или не было. У меня было сотню раз такое, да, когда... Я скачивал какую-то информацию, когда я скачивал какую-то книгу или тренинг, или э, какое-то видео, и вот я потом-потом посмотрю, это не работает. То есть нам кажется, что мы где-то про запас можем накопить какие-то ценные для себя знания, какие-то там инсайты э, и так дальше. Нет, это вот как раз про момент здесь-сейчас. Нам, если это важно, нам надо сейчас этому уделять время. Если нам это ценно, нам надо сейчас этому уделять время. Поэтому услышали для себя вот, одну, вторую, третью, пятую книгу, пошли э, быстро, скачали для себя на телефон, сразу же включили, пошли на прогулку, погуляли, послушали, что-то в голове отложилось. И это и является вот теми самыми основами самомотивации. Да? То есть, когда вы самомотивирован, когда вам не нужно для того, чтобы заряжаться там, обязательно быть прикутым к какому-то э, человеку или какому-то образу определенному или какой-то какой книге. То есть это не должно быть так. То есть, это должно быть фундамент, который вы формируете самостоятельно. И дальше, то есть уже энергия запускается в действие, когда вы двигаетесь, когда вы делитесь этой информацией, информацией с людьми, когда вы доносите идею, даже вот даже те же самые идеи, которые я сегодня с вами поделился, вы точно так же можете делиться с людьми, то есть здесь нет ничего такого супер, да, то есть это просто про отношение к жизни, это просто про положение с вашего взгляда, да, то есть с какой стороны вы смотрите на эту жизнь, какая бы ни была, извините, задница в жизни, да, то есть, как говорит Искандер Хасанов: проблема бывает только одна: это когда забивают последний гость в крышку гроба. Хоть это все жестко звучит, но я с ним согласен. Все остальное это жизненные трудности, с которыми мы справляемся. Еще одну такую фразу, которую я вам хотел бы сказать, я ее даже записал: о том, что о том, что э, мы э, таким вот образом устроены, что должны себя постоянно э, выводить из зоны комфорта. Я думаю, что вы тоже это все дело э, слышали. да И э, здесь есть три ключевых момента. Да? То есть как нам выйти из зоны комфорта? Ребят, запоминайте, это холод, это голод и это дискомфорт. То есть мы с вами э, должны э, делать, три вещи вот эти, да, то есть мы должны закалять себя э, холодом, это, например, там обливаться водой, там или э, купаться в проруби, не знаю, или просто купаться в речке, если для вас это холодно. Э, голод иногда нужно применять, да, потому что это дискомфорт для нашего организма. Когда э, мы попадаем в зону дискомфорта, то наши инстинкты все мобилизируются, мы с вами все включаем э, инстинкт самосохранения. Выживание. И это и есть э, рост. В организме включаются куча процессов, которые омолаживают наш организм. Э, стволовые клетки омолаживаются, нервная система омолаживается полностью. Все тело наше омолаживается только благодаря дискомфорту. Вы все это прекрасно знаете, что комфорт ни к чему хорошему не приводит. Посмотрите, в YouTube есть видео про идеальное государство для мышей. Или идеальный город для мышей. Это уникальный эксперимент, который длился много лет. Когда для мышей были созданы идеальные условия для жизни, когда у них было достаточно еды, питья, места для гуляний, самок и самцов, спаривания и так далее. Буквально там через несколько поколений все эти мыши сошли с ума и съели друг друга. Там ну, Печальная прямо история. Почему? Потому что эволюцией так заложено, что мы с вами должны выживать. Единственная разница в том, что мир сейчас безопасный. Нам не нужно выживать в буквальном смысле, прячась от саблезубых тигров или добывая себе скопьем э, хлеб, не хлеба, а вот мясо на пропитание там Нам не надо охотиться за мамонтом, мы просто идем в супермаркет и скупаемся. Какие-то есть проблемы со здоровьем, идем в больницу и лечимся. То есть вот эти вот все инстинкты нам нужно просто переформатировать и использовать в своей жизни по-другому. Холод, голод, дискомфорт. То есть любой дискомфорт, который вы отчув, чувствуете, это что такое? Это, например, утром рано пробуждение. Это стояние на гвоздях, это какие-то растяжки, например, да, то есть это длинные походы, да, то есть это, это, это уборка, да, то есть это то, что заставляет вас аналитически мыслить, это дискомфортные вещи, они включают в нашем организме процессы самовосстановления, даже не самовосстановления, а это как гормон роста, да, то есть это развитие, это омоложение, то есть организм начинает включаться, вы все знаете, что мы реально включаемся, когда вот... Ну, очень часто такое бывает, что люди начинают развиваться только достигнув какого-то определенного дна, да? то есть падают в депрессию, падают в отчаяние, включается их болевое, болевое тело, они начинают э, считать себя жертвами, э, начинают обвинять кого-то в их проблемах, да? то, то государство, то, э, то лидер, там, то еще кто-то виноват в том, что что-то у вас не так, это не вы. Просто осознайте, что это не вы, это вот та вот субличность слабая, которая, возможно, где-то из детства там, была недолюблена или была обижена или была испугана. Она живет в вас и включается в этот момент, когда вы испытываете эти эмоции. И когда мы так смотрим на себя, смотрим на вот эту вот субличность, и мы тогда понимаем, что и на других людей, которые находятся вот в состоянии жертвы, которые находятся в негативном состоянии на них нет смысла никакого обижаться, их нет смысла ни в чем корить и обвинять, потому что они просто себя не осознают. Они попали в эту ловушку неосознанности, да, то есть, споймали это свое болевое тело, их несет. И э, единственное, что мы можем сделать, да, то есть, как бы это просто вот поделиться какой-то информацией, и то, если нас об этом просят, да, то есть, вот вы пришли сегодня 100 человек на эту зарядку, значит, я могу с вами поделиться. Я не писал вам в личку, не говорил не кидал книги, не говорил читай, смотри, изучай и будет тебе счастье. Вы сами пришли, вы открыты, вы готовы что-то для себя новое почерпнуть, что-то для себя новое интересное узнать и это и есть э, первым ключом к тому, чтобы эту информацию не только получить, да, то есть, но еще и применить, потому что огромное количество людей э, я их называю ловцы инсайтов, да, то есть они лишь бы по инсайтить, то есть это какой-то наркотик такой определенный, да, типа вау, вау, вау, вау, вау, вау, походили, посидели, по инсайтели э, зарядка закрылась Закончилось компьютер, закрыли и пошли дальше, дальше там пиво пить с друзьями или э, в танчике там сидеть, я не знаю, ну кто там чем занимается. Или дальше на, перед подъездом сидеть с э, друзьями, обсуждать э, проблемы современности, что называется. Хорошо, друзья, так, про это мы поговорили. Про Оскара Хартмана я вам рассказал э, уникальнейший человек, да, очень интересная история у него. Почитайте обязательно, у него есть YouTube канал. Он снимает большое количество видео и также рассказывает о жизненных принципах, о жизненных ценностях своих. У него классные философские взгляды на жизнь и они реально резонируют со мной. Хорошо, друзья, давайте несколько вопросов, несколько вопросов сейчас в чат и на такой вот агрессивно позитивной нотке мы будем с вами расходиться. Пока вы пишете. Пока вы пишете свои вопросики, я расскажу вам о своем видении, о том, как я отношусь к тому, что происходит в нашем сообществе. Да? То есть о том, как я вижу данную картину, то есть, повторюсь, это сугубо мое личное субъективное мнение это не инсайт, да? это не информация, секретная, какая-то, это чисто мое. Вот я смотрю на ситуацию, вот я как-то ее оцениваю. Сейчас я с вами этой ситуацией поделюсь. То есть на данный момент. Мы с вами все дружно э, знаем э, о том, что Искандер Хасанов и администрация начала работу над новым блокчейном. Я мыслю по аналогии, по аналогии э, мыслю так, есть, если Искандеру Хасанову и администрации удалось создать такой уникальнейший проект, который опережает свое время, и мы это сейчас с вами видим в реальной жизни, что... Э, не Будем называть именами, как бы, да, то есть, другие проекты пошли по тому же пути, который у нас уже давным-давно был сформирован. С самого начала был презентован, представлен. И это наша гидра такая, да, то есть вот целая экосистема э, выросла, э, выстояла, да, то есть развилась и продолжает развиваться. Э, не могу сказать пока семимильными шагами, да, но тем не менее, она продолжает жить и развиваться. Соответственно, по аналогии возникает у меня. Такое представление, что у Искандера и Хасанова есть все шансы создать точно такое же что-то уникальное и интересное в сфере блокчейн-технологий. И э, здесь мы приходим, опять же, к такому фундаментальному закону денег. О том, что если ты хочешь заработать денег, если ты хочешь заработать денег, найди какую-то проблему, которая есть у людей и предложи решение. Это может быть что-то абсолютно любое, но э, конкретно вот нашего проекта нашего сообщества, это касается блокчейн-технологий, это касается криптовалют, это касается уникальных решений в сфере интернет-торговли. И я по аналогии мысля, да, то есть вот если Искандер Хасанов сделал что-то уникальное, что нас привлекло, что нас объединило, что нам помогло объединиться вокруг этой идеи, значит точно такая же история более чем вероятно в сфере высоких технологий. И э, нам просто необходимо перестроиться. Это знаете, как вот в государстве, например, что-то происходит, меняются налоги, меняются законы, меняются э, сферы там, наличного, безналичного расчета, меняются сферы учета каких-то бухгалтерских моментов. Мы же с, с вами, как предприниматели, не говорим, а, изменения, а, все, фигня, уезжаю с России там, на Марс, улетаю, тут плохие законы. Тут плохая ситуация, мне это не подходит, все не так, как обещали, не так, как говорили. Нет, предприниматель подстраивается под те новые обстоятельства, которые меняются. И чем быстрее предприниматель это сделает, тем быстрее он снова выйдет на тот же доход, который у него был, или даже приумножит его. И вы это прекрасно знаете, вы это прекрасно видели на примере вот той же самой пандемии. Представьте себе, это даже не в рамках государства, это в рамках целого мира вступили новые Условия жизни и существования абсолютно новые, которые еще там два года назад даже представить себе никто не мог. И я очень четко помню этот момент, когда наступил этот локдаун, когда начали закрываться рестораны, магазины. Были определенные предприниматели, среди них, кстати, был и Оскар Хартман, да, которые начали сразу же говорить о том, что, ребята, сейчас нужно гибко, быстро перестраиваться, нужно закрывать рестораны, открывать какие-то там центры, в которых можно выпускать эти маски, там санитайзеры собирать в этих же ресторанах, там делать еду на вывоз, нужно закрывать какие-то развлекательные комплексы, открывать то, что будет актуально на тот момент, да, или вообще перенастраиваться э, на совершенно другое направление, и благо вот наш с вами бизнес, он привязан только к двум вещам, друзья. Это вот этой маленькой черной коробочке под названием телефон и беспроводному интернету Wi-Fi или 4G. Все, будучи в любом конце мира, в любой точке мира, имея телефон, имея интернет и свое внутреннее состояние, понимание, вот это вот самомотивации, все, вы можете свернуть горы, вы можете сделать любой бизнес и вы можете достичь абсолютно любых целей. Наталья пишет, в каждой ситуации всегда искать позитивные моменты. И это хорошо, Наталья, я думаю, что вы помните мое упражнение, и это хорошо. Слух повторяем, и это хорошо, и мозг сам найдет подтверждение данным словам. Развитие одним словом, надо быть гибким, пишет Яценко Маргарита. Абсолютно точно, друзья. То есть здесь, э, смотрите, выбор очень простой. То есть либо же мы впадаем вот в это состояние такого анавиоза, в состояние жертвы, ищем виноватых, вот он виноват, она виновата, они, а вот там лучше, а вот тут хуже. И это уже неосознанность, это уже неосознанность, это уже состояние жертвы, которое ни к чему хорошему нас, к сожалению, не приведет. Чем больше мы беспокоимся о будущем, тем меньше мы находимся в моменте, тем менее мы осознанно понимаем, что конкретно в данный момент нам действительно важно сделать. Да, потому что мы начинаем перебирать в голове кучу каких-то непонятных мыслей, кучу непонятных ситуаций э, в нашей жизни, и мы не осознаем, насколько... Насколько да, мы приблизимся к цели или отдалимся, вот, исходя из данных действий и ситуации Окей, так, все в нашей жизни решаем мы сами за себя. Да, друзья, поэтому для того, чтобы преуспеть в нашем бизнесе, необходимо подстраиваться, да, то есть необходимо принимать для себя новые условия. Движение и не обманывать себя. То есть, Если, например, для вас эти условия неприемлемы, тогда не стоит себя обманывать, не стоит мучить себя, своего оплайнера, команды, ищите те условия, с которыми вы будете согласны на данный момент. Возможно, конкретно в данный момент вашей жизни вам это не нужно, вам достаточно других результатов, или вы хотите жить иллюзией каких-то других результатов, да? то есть представлением о том, что вы вот пойдете туда, и там будет лучше, там будет вот это вообще как бы индустрия, Интернет-маркетинга, если ее так можно назвать, она вообще построена на иллюзиях людей, на надежде, на обещаниях, да, то есть того, что, а вдруг вот там вот как-то будет. Здесь мы с вами прошли огромный путь и представьте себе, что вот как бы мы с вами вырастили ребенка, которому три года, три года, и тут мы такие посмотрели, о, ты знаешь, что-то у него зубы кривые и волосы цвет какой-то не очень. Давай, короче, его потеряем, да, потеряем, пошли искать нового. Вот такое вот у меня возникает такая аналогия, да, то есть нет, нужно идти к зубному, нужно лечить зубы, нужно ему там равнять прическу или же просто трансформировать свое отношение к данной ситуации, да, чтобы это вас не задевало. Хорошо, друзья, благодарю всех, кто пришел сегодня на нашу зарядку. Напишите сейчас в наш чат, оцените от 0 до 100 насколько вы оправдали свои ожидания, да, то есть насколько вы для себя почерпнули какую-то новую полезную информацию, ценную, насколько вы готовы применять эту информацию в жизни не сейчас, а прямо сейчас, напишите сейчас в чат, мне очень интересна ваша обратная связь, вот эти вот 57 минут для вас, мне было очень приятно э обменяться этими знаниями, энергией, э вибрациями, не знаю. Так, вижу, благодарю, сильная мотивация, круть. Зарядка супер. Так, отлично, друзья, отлично. Давайте, все, все, все, все, все пишите. Дайте обратную связь. Вот все там сколько осталось? Почти 100 человек. Не поленитесь, напишите сейчас. Это же ваш маркер. То есть, когда вы пишете, вы для себя отдаете отчет. То есть полезна эта информация для вас. Вы просто послушаете и сейчас пойдете в дне ее потеряете. Либо же вы будете действительно ее применять в своей жизни сейчас. Чего-то там, да и получится у вас, изменить в себе. Осознать нужно, что как бы это вот. Цель ваша, она же не здесь в зарядке, она даже не в эко. Она не в эко, она здесь. Ваше видение, ваше представление о себе, ваше мироощущение, оно здесь у нас в голове, в себе внутри. И все, что сегодня я говорил, все, о чем я с вами делился, это как раз про то состояние, про то положение дел внутри вас. Всю информацию, которую вы получили сегодня, пожалуйста, запишите себе в заметки и обязательно начните изучать. Изучите э, кето-диету, очень интересная штука. То есть Я уверен, что многие из вас, э, представьте, мы занимаемся своим бизнесом, но вот у меня опыт и практика показывают, что я очень часто даю какие-то рекомендации, которые вообще не касаются бизнеса. И люди потом с годами мне пишут еще о том, что я когда-то была на вашем вебинаре, услышала, что нужно прочитать ту книгу, и эта книга изменила мою жизнь. И э, я абсолютно убежден, что вот эта вот информация, Информация, она реально для многих из вас будет трансформационной. Вопрос только в том, примените вы ее в своей жизни или нет. Выбор за вами. Благодарю всех многократно, кто пришел сегодня на нашу утреннюю зарядку. Несите этот позитив в себе в первую очередь и несите в массы. Знаете, вот даже ночные мотыльки, они тянутся к свету. И люди все вот в этом состоянии, которое находится сейчас вокруг информационный такой, я не знаю, это не вакуум, да, информационный дисбаланс, который окружает в мире, люди тянутся к свету. И вы можете этот свет нести не только через 1% в день или, о, монета ВЭК выросла, но еще через вклад, через полезную информацию, через ценность. Через взаимообмен. И я буду очень искренне рад, если кто-то из вас сегодня что-то услышав для себя, изучит и потом поделится еще с каким-то количеством людей. Все, на этом я завершаю свое короткое выступление. Благодарю всех еще раз, желаю всем успехов, удачи и будьте в профите. Пока.